Латунный шестигранник. Вот что нам понадобится. 10 миллиметров. В полученной детали произвожу разметку. Немного по колхозному закрепил заготовку. Установлю фрезу 1,7 мм и вперед из песней. Обтачиваю до диаметра 8,2 миллиметра. Вот же ж, блин, батарейка в штанге не сила. Да что же это такое? У меня, конечно же, есть аналоговый прибор, но я им не умею. Неа. А без цифрового то не работа. Моя любимая отвертка из будущего. Классная вещь. Получилась очень удобно. Несмотря на достаточно большое количество гневных комментариев. К слову, разумеется, я пошутил. Умею я пользоваться классическим штатным циркулем. И использую его очень часто. Душевный он, что ли? Превосходно. Немного доработаю деталь с помощью зубодробительной фрезы. Еще одну деталь изготовлю также из шестигранника. Снова зажал заготовку и снова фрезерую. Да, да, да, да, стоит признать. Что-что, а сей проект фрезеровкой просто преисполнен. Заготовку я обточил. Теперь выделю надпись. Обезвреживаю. Обеззараживаю. И наношу раствор для чернения серебра, латуни меди и аналогичных сплавов и металлов. Деталь полирую отрезком ветоши. Симпатично получилось, симпатично. Понадобится немного драгметаллов, есть у меня некоторый запас. Серебро. Чистейшее серебро. С помощью надфиля аккуратно спиливаю с обратной стороны, дабы извлечь этот самый контактор серебряный. Диаметр серебряной заготовки всего лишь 4 мм, поэтому закрепить ее на фрезерном станке, кроме как наклей, не представляется возможным. Для этого... То бишь для закрепления. Выфрезеруем в алюминиевой пластине выемку под нашу заготовку. Все просто. Капельку суперклея. И очень быстро. Чик. Фрезеровку буду производить вот такой фрезой. Фреза так называемая пирамида. Больше на хвост похоже. Но пирамида. И по чуть-чуть фрезерую. Ориентировочное время 2 часа. Долго, конечно. Но никто и не говорил, что будет легко. Правда ведь? Подождем. После фрезеровки деталь сразу не снимаю, а прохожусь мелкозернистой наждачной бумагой. В моем случае это зернистость 2000 какой бы фреза точной не была какой бы остро отточенной она не была какой бы минимальный шаг фрезеровки я не вставлял фреза все равно оставит следы любая фреза проверено на практике демонтировать готовое изделие довольно просто достаточно просто нагреть и суперклей утратить свою прочность Он снова в противогазе, и мы будем использовать слово азотную кислоту. Удобная штука, я вам скажу. Но противогаз обязателен, ибо вредная химия все-таки. Немного отполирую, для чего приклею, и пройдусь вылочным кругом. Пасту ГОИ использовать не буду, дабы не мучаться затем с очисткой детали. Буду использовать колгейт. Если верить производителю, сиять будет все при использовании всей пасты. Вот такая практически ювелирная деталь. Жаль, что не золото. Жаль. Наша крохотная звезда будет шляпкой винта. Не простого, а винта М2. Залуживаю его шляпку. В свою очередь винт устанавливаю в высокотехнологическую втулку. И припаиваю звезду. Извлекаем. Изготовлю бронебойный наконечник. Прикажущейся на первый взгляд простоте, изготовление всей детали сопутствует достаточно серьезные трудности. Эти самые трудности заключаются в том, что мне необходимо просвелить целый ряд отверстий, в том числе и сквозное, разного диаметра и на разную глубину. Однако, трудности Антона Владимировича никогда не пугали. Выставил суппорт своего токарного монстра для вытачивания конуса и, соответственно, протачиваем. Выполнить эту операцию нужно именно сейчас, поскольку в последующем такой возможности представляться не будет. А прямо наконечник от ядреной ракеты. Последняя деталь, которую мне предстоит изготовить, так это поршень, который будет перемещаться внутри корпуса. Для того, чтобы немного снизить концентрацию токарных работ видео, я заблаговременно, не на камеру, выточил вот такую втулку. И моя задача установить еще одну втулку с резьбой М2 в это отверстие. Толка с резьбой входит очень плотно. Поэтому я использую молоток. Установил заготовку между центрами. И обточу до 5 мм ровно. Готово. Также не на камеру выточил две вот такие красные шайбы. Для чего? Для настоящего хардкора. И моя задача приклеить их к каждой детали. В качестве клея буду использовать бесцветный клей, прозрачный, точнее клей B7000. С помощью его клеят защитные стекла на мобильные телефоны. Вот, приобрел, решил попробовать. Что за клей такой? Говорят коллеги по Ютубу, очень классный. Произведем сборку. Вроде деталей немного но возился я основательно, конечно же. Вот такая интересная и весьма занятная штука получилась. Фиксатор мыслей версия 2.0. У меня уже есть на канале похожее видео, кстати. Сейчас подсказка появится, кому интересно, гляньте. Проверим. Хоп. Для того, чтобы вы могли оценить размеры, вот для сравнения зажигалка. Ручка получилась очень миниатюрной. Привет! Привет, мир! Пишите свое мнение в комментариях, будем общаться обязательно. До новых встреч, но посран, пока!